накануне отъезда Ельцина в Беларуежскую почву, я сидел на переговорах Ельцина с премьер-министром Венгрии, Атланом, и рядом с Бурбулесом. И Бурбулес сказал, что мы завтра едем в почву, обсуждать будущее, будущее союза. Будет там Шмуштевич и, значит, соответственно, Кравчук. Вот. И я спросил, что там, чем окончится. Он сказал, что конфигурация, которую мы будем сейчас пытаться подписать, это союз России, Украины и Белоруссии, к которому позже присоединится, безусловно, Казахстан. ГКЧП, СССР. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я в соответствии со своими обязательствами заявляю о своем выходе из КПСС. Этот цикл интервью «30 лет без СССР» Социалист директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авин сегодняшний наш гость. 30 лет назад многие верили, что закончится всевластие партии, закончится всевластие КГБ, мы изменим экономическую систему, но почти никто не верил, что распадется СССР. Вы верили в то, что СССР закончится? Я, честно говоря, думал, что вот как, какой -то будет, какая будет конфигурация России, Украины, Белоруссии, Казахстан и Кирдизи, скорее всего. Останутся, вот то, что при Балтике не будет, это уже, сказать, было совершенно понятно. Вот судьба Средней Азии, скорее всего, тоже было понятно, что уйдет. Вот я плохо понимал там ситуацию с одними и Азербайджаном. То есть я думал, что, конечно, будет какой-то распад, но то, чем кончилось, конечно, мы не предполагали, ни в какой форме. Вот люди старшего поколения, вот как ваш отец был крупным ученым, членом, корреспондента Академии, ну, как люди старшего поколения к этому относились? Ну, я думаю, что вот для всех, для моего поколения, не только для родителей, для, вот, для Гайдара, например, для Чубайса, сохранение такой великой страны было, в общем, желанным. И вот да, глубокое заблуждение, думать, что Гайдар был антигосударственником нет, когда было чемпионское сознание, очень бассивно, по-моему, осталось на самом деле. Поэтому вот само, само разрушение такой большой страны, безусловно, нашими симпатиями не пользовалось. И мы хорошо понимали, что за сегодняшним стоит тысячелетняя история. И вот так вот поставить тысячи людей, русских людей, боролись за то, чтобы эта страна была больше, и за территории. И вообще такая была экспансия фантастическая русского народа и вот и во многом это, это вот, ставится крест на этой всей многолетней истории, я думаю, что мы вот не были совершенно за это, за, вот за это мы совершенно внутри не были. С другой стороны, вот, есть просто вещи неизбежные, и вот мы начали, как команда Гайдара, мы стали писать программу экономических реформ, исходя из того, что она пишется уже только для России. То мы считали, что просто навязывать свою там, волю можно перебью. Да. А вот известно, что вы с Гайдаром писали да. программу реформ до прихода еще Горбачева в 1984 году. Ну, мы начали, год. да. А вот для кого вы ее для писали? Тогда... Что Нет, это тогда вот... только И только... на что эта программа ориентировала? Нет, это была... Это... это была программа, конечно, на СССР. Тут даже не было никаких мыслей других о том, что там -то расп... в то время распадется. Нет, значит, а... была простая история. Значит, в общем, экономисты хорошо понимали, что ну, наши учителя... Академики Шаталин, Петраков, Анчишлин. Они хорошо понимали, что экономика, в общем, начала явно катиться под откос. и надо будет что-то делать серьезное, нужны будут реформы какие-то серьезные. И, собственно, вот у каждого была там своя группа, потом как-то более все это объединялось в одну команду, которая вот начинала делать программы рыночных реформ в какой-то форме. Вот. Ну, тогда модели были очень скромные, так сказать, по... На замыслу у нас вот, в нашей команде такой целевой моделью была Венгрия, скорее всего. Простите, вы говорите о рыночных реформах. Это значит, что... а Венгрия. Вот это такой рыночный социализм, я бы сказал так. Угу. Это больше хозяйственных и самостоятельных предприятий, больше разных свобод. Такое нормативное... Я не хочу углубляться ну, в дебри экономической теории, но такое такие вот нормативное регулирование Но это жизни. был заказ сверху? Да, да, это был заказ сверху, конечно. Это был заказ сверху, была создана... Примерно вот, да, вот еще в 1983 году или 1982 году, наверное, была создана комиссия Политбюро по совершенствованию хозяйственного механизма, которую разглавлял Тихонов, Например, В ней была научная секция в главе с академиком Гвишани, нашим директором и нашего института и зятем Косыгина. А да -да. вот. реально вот аппарат всей этой комиссии находился у нас на этаже. Вот. И не был заказ на действительно предложение в экономической реформе. Вот наш начальник Шаталин был в этом глубоко интегрирован, и мы этим действительно... был, был безусловный заказ на какие-то изменения, какие-то изменения, которые этот заказ был актуализирован, и безусловно все эти разговоры пошли значительно интенсивнее после прихода к власти Горбачева. Скажите, если бы Горбачев не пришел к власти, вот какой ваш прогноз? Что было бы с СССР? Я думаю, что в принципе это все было достаточно обреченная картина, с точки зрения вот такой конфигурации, которая была из 15 союзных республик. Но, возможно, что все-таки кончилось бы это другой конфигурации, а не только вот так Россия, Украина Белоруссия. и Беларусь. И та же Россия, Украина и Беларусь, может быть, действительно остались бы в одном каком-то образовании. То есть, наверное, возможны были какие-то другие конфигурации. Если вы знаете, у Андропова, когда он был генеральным честарем, была идея новой нарезки союза. Именно исходя… Первый раз слышу. Я рассказываю. Значит, то, то, они уже думали в то время о том, что, может быть, начнутся сильное центробежное движение. Mm -hmm. И у Андропова прорабатывался вопрос о новой нарезке страны с тем, что если что-то будет распадаться, что-то можно будет держать вместе. Ну, там очевидная идея, скажем, две Украины, значит, для левобережной и правой бережной, условно говоря. Mm -hmm. Вот. Ну, я думаю, что если бы это было сделано, то сейчас бы Украина была бы, на самом деле, гораздо меньше. Вот. Что, вот я думаю, что левый берег был бы здесь. Возможно. Вот, но вот вопрос. Вот там тогда появилась идея федеральных округов, это во многом оттуда пошло вот все это. Все. Вообще вот такая идея новой наездки, она примерно обсуждалась. Как интересно. Скажите, я хотел бы задать вам банальный вопрос, но задать его именно вам, потому что вы были в правительстве Гайдар, вы были министром внешнеэкономических связей. Вопрос, почему распался СССР? Нет, ну, это, это, такая, это все то же самое, почему закончился социализм. Это такое, безусловно, связанные, связанные вещи. Вот. Ну, я как экономист, у меня вообще экономический детаминизм. Я, так сказать, в общем, верю в то, что прежде всего в основе всего лежит фундаментальное падение жизненного уровня. И вы помните полки магазинов, это еще Москва была, а вне Москвы еще хуже было. Поэтому такое абсолютно неудовлетворение всей страны тем, как люди живут, это была первая причина, что надо что-то фундаментально менять. Это вот первое. А второе, значит, естественно, что в каждой стране были очень сильные цинистические, все обвиняли, кого-то надо обвинять в том, что плохо. В республиках, конечно, были очень сильные движения за независимость, потому что считалось, что Москва. Каждая республика считала, что Москва ее объедает, вот. плюс местные элиты, которым хочется сами, Я быть. даже помню, таблицы на Украине печатались «мын», «сало», да, да, «мясо», да, «сахар», да, а да. с другой стороны таблицы были «нефть», «газ» да, и все, да. казалось бы. Ну, казалось бы, да. вот. Плюс элиты местные, конечно, которые хотели быть сами, которым не нужна была совершенно московская а, указка, вот, что, что, естественно, вот, это вот тоже такой очень мощный фактор. Поэтому, я думаю, что вот, ну, все эти националистические вещи были глубоко подавлены в советское время, но они, конечно, существовали, и вот все эти, то, что мы видим, и Армения-Азербайджан, и Узбекистан-Киргизия, национальные чувства иррациональные, но когда вот такие иррациональные чувства накладываются на вполне рациональные соображения о экономических проблемах, то это вот, конечно, такой очень мощный э, кратеризм. Поэтому такая смена общественного строя, вполне естественно, должна была поставить вопрос о распаде страны. Важный вопрос был в том, что для правящего, для советской элиты Сохранение СССР уже не было такой фундаментальной ценности. Это вот тоже, надо сказать, что вот Ельцин, как из воздуха появился, такое желание иметь великую Россию, она во многом подразмылась. Поэтому это вот такое желание, так сказать, просто... В России же тоже было много разговоров о том, что нас все обведают. Давайте мы тоже сами. Поэтому это вот тоже было очень сильно и здесь. Тогда подразмылась, сейчас, наоборот, собирается. Сейчас собирается, да. Вот вы известны, еще раз хочу сказать, как последовательный защитник Гайдара вы обороняете его от критики. Вы очень давно были с ним лично знакомы, вместе работали, вместе работали в институте. Вот, э, ушло из времени, что это был за человек, какие ну, у него были ценности. Вот известно, что он был ну, Я сейчас написал так сказать целую книжку уже сейчас во время э, э, эпидемии, где большая, большой текст лично о Гайдане, как я его вижу я это просто не хотел бы предварять собственной публикации, вот, но он был безусловно, вот, так вот эти главные качества, о которых я тоже там написал, это исключительно интеллект и смелость, у него были такие вот два, он был абсолютно, он был большой человек, его не занимали мелкие проблемы, он был абсолютно бессеребренник, mm -hmm. представьте себе, что он может взять взятку, это просто даже теоретически невозможно, А известная история, когда он, ему более немцов, молодой губернатор Нижнего Новгорода приехал к Гайдару, который был вице-премьером, он первый раз его видел и хотел ему банку икры подарить. И Гайдар у него этой банкой хотел запустить. потому что вот, вот, ну, Это было совершенно вот, коррупция гайда это были абсолютно невозможные, несовместимые понятия. Поэтому он был человек большой, вот, он видел себя в истории в русской. Угу. А, у него кумиром юности был Спиранский. А, и он феноменально, кстати, русскую историю узнал, у него была потрясающая. Я думаю, что в частных руках ни у кого я не видел такой исторической библиотеки которая была в семье бабушки. Вот. И вот он в общем, был нацелен на то, чтобы... Он был государственным безусловно. Он, конечно, хотел сильную Россию. Ему это, вот, это, это... это было, я думаю, важнее даже и э, реформы Просто он считал, что для того, чтобы Россия была великой, нужно ее экономически реформировать. Он был в самой юности настроен только на вот работу по реформированию страны. Вот он был, так сказать, вот все остальное, что мы тут про него читаем, действительно очень обидно и грустно, потому что вот его... все, все забыли, уже молодые не помнят, какой гойдай вообще, поэтому это тоже уже не стало, стало неактуальным. Но он mm -hmm. просто большая историческая фигура. Но я думаю, что он в истории, безусловно, останется как очень ну, крутая да, фигура. Я не знаю. Но, тем не менее, вы говорите о, о некоторых ошибках вашего правительства, в котором... Их много было. Например о невозвращении внутреннего долга людям, то есть. Да, я считаю, что это, было, я считаю, что это была моральная, моральная ошибка. Мы, значит, ну вот, если учитывать легенда, что все деньги, которые были на сберкнижках, проело правительство Гайда. Это было не так. Деньги были достаточно предыдущим правительством Павла, денег уже не было практически, вот, а остатки были съедены инфляцией при Гайдаре, но это уже были мизер. Значит, ну, действительно, государство, пусть даже это государство СССР, осталось, должно своим гражданам большие суммы денег. Вот Тезис, который был взят на вооружение, значит, вот не мы тратили, давать ничего не будем. Вот Это, мне кажется, была ошибка. Мы же на Запад вот признали долги перед Западом mm -hmm. и как-то их там реструктуировали, но отдавали. Поэтому я думаю, что, безусловно, надо было признать долги Советского Союза перед собственным населением, платить их хоть 50 лет, выплачивать. Кстати, это потом было сделано на Украине, если вы знаете. Можно было эти долги, которые были перед населением, погашать разным имуществом, землей, земельными наделами mm -hmm. там дарить. Вот это это вот было, было, наверное, можно. вот Не просто ваучи раздавать, а раздавать прямо какие-то имущественные права в зависимости от того, сколько у вас денег на вот. вот Это, наверное, было можно было бы значительно более справедливо. Что люди, которые копили всю жизнь, там бам, все сбережения сразу исчезли. Сначала из-за реформы Павлова, потом из-за инфляции, уже при Гайдаре, хотя я что там уже немного оставалось. Вот. Но, конечно, ответственность за эти деньги надо было взять. Это была ошибка на мысли. Меня очень удивила ваша фраза, которую я прочел, о том, что надо было в какой-то момент вашей команде, команде Гайдаров, членом которого вы были, дистанцироваться от Ельцина. Да, я считаю, что это да. абсолютно это было необходимо. То есть вы имеете в виду свою отдельную политическую судьбу, да. Да. Считаю, которая он, не была? Да, я считаю, что надо было заниматься поименованием. У нас в то время была очень сильная позиция во власти, и надо было заниматься поименованием право либеральной партии, uh -huh. вот, но более демократической, конечно, вот, и пытаться строить союзы значит, в этом смысле, и во многом снимая в том числе, элемент личного конфликта Ельцина с большим количеством акторов, которые были вокруг, и думаю, что такая независимая от Ельцина позиция была бы разумной. Но Гайдар же взялся, потом уже появились политические движения, но они стали бы тогда, когда реальной власти уже у Гайдара не было. Думаю, что если бы это началось… В тот момент была другая история. Я не очень понял, почему Россия взяла на себя советский долг. Это же не было условием вывода ядерного оружия из Казахстана нет, и Беларуси. Нет, совершенно нет. Почему мы не поделили советский долг с другими странами? Ну, это решение, за которое во многом отвечал я. Я его готовил, хотя понимал, безусловно, президент uh -huh. и Гайдар. Значит, но значит, вот когда мы пришли, уже было готово соглашение разделить долга. Uh -huh. который готовил ä, правительство Силаева, и за ним стал Явлинский и часть республик подписала обязательство долг поделить. Во-первых, не все хотели подписывать. Некоторые сказали, что мы ничего платить не будем не собираемся. Но даже те, кто подписали, включая Украину, ничего платить не собирались. Поэтому соглашении была солидарная ответственность. То есть, на самом деле, если кто-то не платит, должен за него платить другой. А если кто-то не все вместе не заплатили, все равно всех накажут. Но очень быстро стало понятно, что эта конструкция не работает. Никто не будет платить. У республик не было денег, не было ресурсов, платить точно не будут. Тогда вариант такой, тоже не платить, потому что остальные не платят. Вот, или платить только свою долю, но это никто не, знаете, не соглашается, значит, это вот, вот есть долг, вы там между собой разбираетесь. Вот, мы считали, что Россия, Без этого нельзя было получить кредиты. Без этого нельзя было получить кредиты, вообще выйти на финансовые рынки. Это вот самое главное. Uh -huh. вот нельзя было договориться с вами, нельзя было вступить в МВФ, нельзя было значит, вступить в мировой банк, uh -huh. нельзя было получить доступ к любым финансовым. Это было значительно важнее. Мы считали, что долг удастся нормально реструктурировать, не надо будет его быстро платить, это не бывает, так сказать, можно. Россия вполне посильно заплатить то, что есть, но вот получение денег сейчас и сегодня Запада, кредиты, любые формы финансовой помощи, кредиты МБФ, намного важнее, чем наличие длинного кредита, который будет гаситься потом 30 или сколько-то лет. Вот. И это было совершенно правильное решение. Россия, как вы знаете, достаточно в конце 90-х годов погасила все долги перед Лондонским клубом, Перед Парижским клубом, начиная 2000-х, перед, перед Лондоном, перед частными кредиторами. И это не стало большой проблемой. Вместе с тем, все 90-е годы был доступ к рынкам капиталов. Огромные заимствования были, вообще говоря, даже избыточные. Во многом ставший причины кризиса 1998 -го года. Поэтому в результате всего был такой практический обмен. Мы берем себя долг, как там потом мы его будем платить. Мы просто его взяли, номинально взяли, за это нам, нам идут потоки денег. Вот, собственно, все. Там еще, кроме всего прочего, пусть немного, но вся зарубежная собственность тоже осталась нам. Осталась нам. Осталось, да. нам. Там потом как-то Украина выдергивалась. Выдергивала -то. Какие-то мелочи, но, в принципе, конечно, все осталось. Все осталось. Это вообще был... более еще один, чисто политические. Если мы объявили себя правоприемниками Советского Союза, mm -hmm. получили место в Совете Безопасности, ну как мы можем не взять на себя, тут мы правоприемники, а тут мы не правоприемники. Все, правоприемник, что mm -hmm. должно быть так чисто политически, премьерество должно было быть за все. Поэтому взять на себя российский советский долг было политически единственным возможным решением. Я хотел сказать, что мне очень интересны ваши книги об истории России и революция Гайдара, и особенно время Березовского. Спасибо. И ну, одну фразу я хотел бы вам прочесть, чтобы вы ее прокомментировали. Вы однажды сказали или написали, интеллигенция играла роль церкви, так как церковь не была общественной совестью. А что сейчас? Если сейчас вот интеллигенция? Давайте, сейчас говорить не буду. Вот, давайте про второй год, а вот я бы сейчас учитывая ситуацию вокруг Альфа-банка и вообще, где я сейчас работаю, я вот сегодняшняя история комментировать бы не хотел, в том числе даже и позицию церкви. Понятно. Тогда еще, тогда еще другая, другой момент из этой книги, может быть, вы тоже не захотите его комментировать. В, в книге есть такой эпизод, когда Чубайс просит вас поехать к Путину, отговорить его... Принимать предложение стать президентом Российской Федерации. Вы приезжаете, но вы ждете его, но выйдя из машины, он он говорит, что предложение принял и как бы разговор не состоялся. А какие у вас были аргументы? Я никаких аргументов. Чувак я поехал узнать, что происходит, но, в принципе, я особенных аргументов, у меня, конечно, не было. И не было, так сказать, это было достаточно бессмысленный и бессодержательный. Визит, поэтому ничего там, никаких быть не могло. Было понятно, что, конечно, ну, кто, как можно вообще как можно отговорить человека от предложения стать первым человеком в стране? Ну как можно отговорить? Ну, что это, это вообще глупое затея была с самого начала и бессмысленно. Ну, поэтому, он ведь тоже не сразу это, согласился, как, как он пишет. Это я не знаю. Это я не знаю, но, в принципе, ну я, честно говоря, в отношении государства, я считаю, что первым, ну, президенту страны отказывать нельзя. Просто нельзя. И вот, может, конечно, говорить, что там я как-то отказывался, но, в принципе, если, если бы мне президент сделал любое предложение, о любой, о любой работе, я имею в виду. Ну, я не видел возможности отказаться, если этого не хочется. Поэтому я думаю, что и у Путина, в общем, в принципе тоже воспитан на тех же принципах. Поэтому, конечно, можно отказываться и сомневаться, но если есть такое жесткое желание первого лица, мне кажется, кажется невозможно. Это просто, ну, мы, даже не только у нас, мне кажется, и в мире невозможно. Это просто, так сказать, лояльность собственной стране. Поэтому, поэтому я думаю, что, поскольку Борис Николаевич уже сделал выбор, уже вопрос был решен, на самом деле. Понятно. Сейчас по данным Левада-центра, 68% тоскуют по СССР опрошенных, 28% хотели бы жить опять в СССР. Как вы думаете, почему люди мечтают об СССР? Ну, потому что никто уже не знает, что такое СССР, значит, это вот никто уже не... такой миф уже сейчас. Это все уже совершенно не имеет никакого отношения к жизни в СССР. Жизнь в СССР никто не помнит. Значит, вот. Учитывая, что у меня дети там, сказать, достаточно молодого возраста, вот их ровесники уже имеют... Я очень много своим детям рассказывал про СССР, и думаю, что у них более-менее адекватное представление. Но в целом 20-летние, 25-летние, ничего они про это не знают. Поэтому, когда они говорят про СССР, значит, спросите, что такое СССР, никто не объяснит. Поэтому это никакого отношения к, реальной, к реальным желаниям жизни в СССР не имеет. Это все по отношению к сегодняшнему дню, конечно. О чем как... И мы с вами договорились, мы говорить не будем. Поэтому, значит, вот это никакого отношения к, к реальному. Вот как вообще была достойная жизнь в СССР, помним мы с вами. А люди, которые моложе нас на 30 лет, на 30 уже. Уже этого не помнят. И Не, не знаю. Да, да, очень странно, что в младшей возрастной группе тоска по СССР приблизительно равна тоски по СССР в старшей возрастной ну, группе. Слушали, кино же смотрят. Они смотрят кино, они смотрят советское кино, которое, так сказать, совсем все в основном приукрашивает, даже вот в своих самых критических фильмах. И жизнь в была совершенно другой. Она, кстати, я, могу сказать, что она была не такой, вот, может быть, и уже, она была другой, она была сложной, она была достаточно счастливой. Я не могу сказать, что у меня была несчастная юность. Она была очень веселая, счастливая, спокойная. И э, она была просто, просто другая жизнь. была. Вот, э, вот если бы кому-то как это было на самом деле, может быть, многим действительно там, там было лучше. Я совершенно я этого не исключаю такая, в, в СССР. Нет, это как бы не очень жизнь, кажется, правильная. Но ну, кому-то может... Но ну, ну, к, к этим вопросам это все не имеет никакого отношения. Но вот тем не менее, говоря о наших реформах, вы говорите, что социальная сфера в нашей сегодняшней стране мало изменилась относительно да, Советского Союза. К сожалению, Союза. да. Но это вот такие длинные, но это вот эти длинные вот, а, а, остаточные явления, но у нас, у нас практически бюджетное здравоохранение, о чем мы можем говорить. У нас реально До сих пор не создана такая реальная страховая медицина. У нас там все ОМС, это обязательно медицинское страхование, это реально бюджетная государственная медицина, малоэффективная, на мой взгляд. Вот, например, вот так вот, как, как пример, вот у нас система образования, когда вот там весь мир двигается, там, то, что называется liberal arts, у нас значит, советские опять же, вот все модели, которые значит, появились в начале 20 века, они вот так все образовательные, они остались. Вот у, нас много, вот у нас много таких вот фундаментальных институтов, вещей не поменялось. И многое осталось. Но главное, что и ментальность во многом так сказать. Но советская... базируется на мифах, потому что миф о советской школе он живет очень живо в да, стране. Это, это действительно так. Он живет, это действительно мифы, и миф о советской науки. Было много разных мифов, действительно. Все было просто по-другому, было сложно. Была, ну, советская наука была, с одной стороны, это был миф, а с другой стороны, была советская московская математическая школа, которая точно мифом не была, но была лучшей в мире. Поэтому совет был такой сложный, особенно поздний Советский Союз был такой сложной конструкции, непростой сложной конструкции, но который просто вот, опять же, по моим представлениям, прежде всего по экономическим, из экономических соображений, не мог выжить и не выжил. Был такой историк, хорошо вам, конечно, известный, Натан Идлегман. Там, скажем была конечно. просто теория, что на 20 лет консервативной истории в России приходится 5 лет реформ. Очень, очень разумно. Я могу сказать, что я однажды провел с Антоном практически ночь в разговорах. мы начали часов в 9 закончился 3 часа ночи, мне было 16 лет. И одно из приятных для меня воспоминаний состоит в том, я хвастаюсь, конечно, но это чистая правда, когда мы закончили разговор с Антаном Яковлевичем Андельманом, это было на одной подмосковной даче, он мне сказал, что поговорить с тобой, я понял, для кого я пишу. Это высокий. Да, я был комплимент. очень полимент. Я был очень большом. Я хотел сказать, а так вот в чем мы от Советского Союза далеко ушли, а в чем недалеко? В чем недалеко уже понятно. Это социальная сфера, это очень важный кусок жизни и судьбы. А в чем мы далеко ушли? И мы ушли очень были. далеко в свободе это частной жизни. В частной жизни. В частной жизни, это вот это вот. Ну, в принципе, я вырос в Москве. И вот, ну, вот я учился в Московском университете, у нас была вот сейчас вот не все верят, но в спецхране была любая литература, значит, это можно было читать. Значит, вот, как вы знаете, у нас была западная музыка, значит, вот у нас там, в общем, более-менее а, могли смотреть кино как-то, особенно, когда появились ведешники. но от общения с иностранцами было абсолютно невозможно, и поездки из границы были совершенно невозможны. Это такое, на самом деле, Будин говорил, что для счастья нужна любовь, работа и путешествия, и как минимум, одна треть из этой э, триады, была совершенно допустим, невозможно. никаких путешествий не было. Вот. Ну, для большого У нас, я думаю, процентов 20 населения сегодня без путешествий свою жизнь плохо представляют. Вот это такая фундаментальная вещь. А например, Свободное общение — это вторая вещь, такая вот, такая полная оторванность от мировой культуры, от жизни, конечно. Вот. Плюс, конечно, очень низкие стандарты потребления, уже даже по тем времени, которые были. Сейчас в целом но ну, страна стала намного богаче. Прежде всего, за вот, первые 10 лет этого века с темпом роста экономического там, 7% плюс, по-моему даже под 10% там, по было, по-моему, 7% это средняя цифра с чем-то, конечно, страна стала намного богаче. Можно как угодно так сказать, вот ругать э, происходящее, но, конечно, и количественные машины, и дома, и все это совершенно неспоставимо. Поэтому общий уровень материального богатства, конечно, совершенно другой, чем тем, что он был. Поэтому это тоже правда. Это другое. Поэтому, опять же, это такая очень э, неоднозначная картинка. — Вы сказали, что пишете сейчас третью книгу или закончили Шо. Что это вот писание? Это ваша потребность как бы дать другой свет на прошедшие годы? Или у вас, в вас живет писательство? — я думаю, что это, как всегда, как всегда любое явление с зачитанием очень многих факторов. Я, конечно, получаю удовольствие от этого. Я, вообще, я люблю вспоминать и люблю копаться в своих воспоминаниях, разбираться в них. Поэтому мне просто это нравится. Это первое. Второе, оно, есть такое ощущение бессмысленности вообще всего происходящего, когда вы начинаете писать, вы как придаете бы всему происходившему какой-то смысл. Мы сейчас с вами говорим о том, что никто ничего не помнит, но вот, значит, вот вспоминаем, вот вроде бы значит, это было зачем-то, чтобы он перед кому-то когда-то пригодится. Вот, вот это вторая вещь. Вот. Третье, это так сказать, такая, один из способов социализации, обсуждения собственных книжек. История вокруг, так сказать, просто доставляет удовольствие. Вот вы начали с того, что похвалили мою студию. Значит, ну, я думаю, меня... что я не один Спасибо. вас Вот Спасибо. Это значит, такой способ социализации. Это вот так вот, так вот третье. Вот. Это, опять же, ну как любое новое занятие, это вокруг круг общения, значит, дает новые темы. Вот. И в этом смысле это... Как-то как просто интересно, надо вообще менять. Вот видите, у меня сейчас вот щетина появилась. Я примерно тащил бороду, а сейчас вот решил в середине седьмого десятка значит, вот попробовать. То же самое здесь, я никогда же книги не писал, вот, а потом вот, как вот так вот заинтересовало меня это дело. А я думаю, что это еще идет от того, что вы вам интересен человек и вы его да. видите, потому что у меня есть, было с вами одно такое заочное противоречие. Mm -hmm. Когда я редактировал Огонек, одним из моих авторов был Захар Прилепин, и мне казалось, что я должен его публиковать, потому что его действительно притесняли, его там как национал-большевика арестовывали, следили за ним и так, далее, и так далее. я очень как бы чутко отношусь к тому, когда человека преследуют. — А вы, прочитав его книгу, которая нашумела Санька, написали неожиданно разгромную рецензию в «Русском пионере». Да. — Не будем вдаваться в подробности, но прошедшие годы показали, что все-таки вы были правы, а не я по отношению к этому персонажу. Вот такая, такая во, мне, во мне жила эта история. Я всегда, когда наблюдаю за этим человеком, которым Странным образом в одном флаконе сошелся антисемит и сталинист. Я всегда думаю о том, почему, почему, что... Почему? Почему? Очень странно антисемит сталинист. Это сталинист и вообще антисемит. Ну, возможно. Но вот я всегда вспоминаю, вспоминаю эту историю. Последний вопрос, Петр Олегович, я не могу его вам не задать, потому что вы один из... Самых увлеченных и масштабных коллекционеров живописи в нашей стране. А как вы думаете, что вот с вашей коллекцией будет? Вот Я высоко... хочу делать музей. Я, сейчас занят... Я хочу сделать музей с двумя площадками в Риге и в Москве. Значит, это мои частично-латышские корни. Я хочу сделать музей русско-латышской культуры. Значит, где будет русская часть, будет латышская часть. И, принципе, латышская живопись. У меня крупнейшая коллега. Я, у меня, ну, в Латвии не очень много было живописи, в Латвии было два больших художника. Клуцы и Древен, так сказать, мирового класса. Ну, Древен-Древенеж, на самом деле. — Да, значит, вот. И больших художников больше, по большому счету, не было. В Латвии была такая совсем большая история — это латышский фарфор. В принципе, масштаба, почти масштаба императорского фарфора в Питере. Вот. Это такие вот две такие основные Совсем неизвестная здесь история. — Да. У меня собрал первую такую большую коллекцию, значит, неизвестная совсем. Вот. И вот эти два-три явления, они, безусловно, большие. Вот. Большие явления. И, ну, там еще был художников, ну, вот, так сказать, художник масштаба Анинкова, например. Это, может быть, не первый ряд, но это все, так сказать, тоже. Я, вот. кстати, они часто путают, их вещи похожие. Вот. И вот, так сказать, то есть было. Была, была своя школа, это все, это все во время между революцией и Отечественной войной, соответственно. Вот, поэтому я хочу сделать музей, безусловно. Вот у нас сейчас такие странные законы, что ничего возить нельзя. Вот, хотя, на мой взгляд, необходимо давать возможность выводить вещи за границу и показывать русскую культуру, русское искусство. Вот, но я буду делать частный музей. вообще Я уже начал. Вот, я вредить вот, только что здание купил. А где он будет, в Москве? В Москве я пока не знаю, но в Москве у меня просто все это дома, поэтому те, кто хочет посмотреть, у меня все время люди бывают дома и приходят, приезжают автобусы. Поэтому в Москве. Надо хорошо это знаю. А, Да, вы знаете, да. Вот поэтому в Москве можете посмотреть у меня дома. А дома и там под Москвой, вот это, а в Риге я все это сделаю, вот просто там отдельное здание я купил. Там. Спасибо вам за очень интересный спасибо. разговор. Спасибо. Быстрее, чем я дома. Интересно, нормально? Да, очень, очень интересно, спасибо. спасибо. В интересно, <связывается> Да, ну вы тоже ничего не <связывается>